Следуем зависимости силы тока от напряжения на участке цепи. Для этого соберем цепь из последовательно соединенных источников питания, реостата и датчика тока Ruby Club. А также параллельно реостату подключим датчик напряжения Ruby Club. Подключим датчики. Выставим небольшое значение напряжения питания. И замкнем цепь. На графике видно текущее значение силы токов через риостат и напряжение на нем. Пробуем увеличить напряжение питания. Как мы видим, напряжение на риостате увеличивается, что также приводит к увеличению силы тока через риостат. Это говорит о том, что сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению.